Меня зовут Евгений Бакланов, я из города Санкт-Петербург, занимаюсь тем, что у меня владелец двух автосалонов по продажам поддержанных автомобилей. Занимаюсь этим уже очень довольно давно. И как вывод из этого могу сделать, потому что я являюсь наемным работником. Сам на себя нанял, сам на себе работаю. Нахожусь я здесь для того, чтобы... Начать заниматься инвестированием. На сегодняшней стадии есть одобренная ипотека, есть внесенный залог до да, задаток. И в частности, сейчас все на мои. А территория инвестирования расширила. Мои границы да, мировосприятия тем, что стратегий очень много, они очень разные, с разным стартовым взносом, да, с разным количеством личных денег, их может быть как от нуля, так и до нескольких миллионов. И от разной степени готовности. Вчерашняя игра, вот кэшфлоу, да, она также дала понять, что э, рисковать надо, работать надо, инвестировать надо. Да, не там выгорит, к там. Э, и поэтому просто не надо сидеть на месте и ничего не делать. Людям, которые думают инвестировать или не инвестировать. Здесь, как сказать, я скажу, что здесь у меня, может быть, мнение субъективно, лично свое, конечно, надо инвестировать. А как их к этому побудить, я, я не знаю. У меня есть, я просто почему-то говорю, потому что у меня много есть разных друзей и знакомых, да, которым которым что-то начинаешь рассказывать в этом духе, на этой волне и восприятие, ответная реакция такой дикий скепсис, которого, в принципе, ну очень сложно перебороть, поэтому это я даже не делаю. Эти встречи ценны прежде всего тем, что мы можем пообщаться. Ребята могут рассказать о своих успешных кейсах, да, просто не только рассказать, но еще и в цифры показать, да, продемонстрировать это для нас, как для слушателей, да, для участников, это придаст дополнительный стимул да, к тому, что надо этим заниматься или не надо. Ценность инвестиций наверное в том, что вместе с ними да, с этими инвестициями, они для чего делаются? Делаются для того, чтобы создать пассивный доход. Пассивный доход необходим для того, чтобы чтобы жить, наслаждаться жизнью, чтобы делать еще пассивные доходы, чтобы жить так, как тебе этого именно хочется, а не так, как тебе диктует твой работодатель. Там. Или, кстати, твой бизнес личный, которым ты руководишь, это все то же самое, одно и то же. Поэтому в этом ценность инвестиции. Может быть, что-то я еще не до конца понимаю в этой жизни, но ну, она для того и жизни, что она интересная, что, скажем, днем в ней все разбираешься все больше и больше, и, собственно говоря, понимаешь больше и больше.